Друзья, добро пожаловать на очередное Немиркин видео. Оно вдохновлено комментарием Море. Итак, вот оно. Вы сталкивались с эмоциональной манипуляцией или хотели бы защитить себя от нее? Каждый человек может быть эмоционально манипулируемым по отношению к другим, даже если он не собирается этого делать. Однако настоящие манипуляторы совершают каждое действие сознательно и делают это на постоянной основе. Манипуляция – это когда человек контролирует эмоции, поведение и мыслительные процессы другого человека, чтобы удовлетворить свои личные потребности. Если вы чувствуете, что кто-то активно эксплуатирует вас или оказывает на вас вредное влияние, вот семь примеров эмоциональной манипуляции, о которых следует знать. Первый – чувство вины. Кто-нибудь когда-нибудь пытался заставить вас чувствовать себя виноватым во время спора? «Я никогда не думал, что ты так поступишь. Я всегда тебе доверял. Ты хочешь, чтобы я заплатил за этот обед?» Эмоциональные манипуляторы используют чувство вины, чтобы выразить свои мысли в пассивно-агрессивной форме. Они делают это для того, чтобы избежать прямой конфронтации, которая может быть неловкой и неудобной. Если ваши действия не совпадают с их целями, они могут попытаться заставить вас почувствовать себя виноватым. В ответ вы можете начать переосмысливать их высказывания и в итоге обвинить во всем себя. Второе. Использование вашей неуверенности в себе. Вы когда-нибудь видели рекламу косметических средств, в которой демонстрируется безупречная кожа модели, а под изображением стоят слова «вечная молодость» или «гладкая как масло»? Хотя сегодня реклама пропагандирует инклюзивность и пытается принять недостатки, нередко компании косвенно используют неуверенность людей в себе для продвижения своей продукции. То же самое относится и к межличностным отношениям. Люди могут ссылаться на образ тела, внешность или привычки других, надеясь, что другой человек исправится. Однако кто-то может делать это со злым умыслом, чтобы заставить вас чувствовать себя плохо по отношению к себе, чтобы обрести больше уверенности. Третье, Постоянное изменение критериев Кто-то может постоянно менять критерии того, чего он хочет, чтобы манипулировать другим человеком. Например, ваш друг может быть расстроен вашим поведением и попросить вас быть более заботливым по отношению к другим. Когда вы замечаете свои ошибки и пытаетесь их исправить, ваш друг все равно остается недоволен тем, как вы говорите, и просит вас изменить и это. По сути, вы можете так и не добиться желаемого. В этом случае помните, что нужно просто стараться прикладывать все усилия к вашей дружбе, не позволяя им переступать через вас и ваши границы. Четвертое. Искажение реальности в разговоре с другим человеком вы могли преувеличить или подчеркнуть одни факты по сравнению с другими, что совершенно нормально. Однако эмоциональные манипуляторы полностью искажают факты, чтобы запутать вас, добиться сочувствия или достичь других целей. Во многих случаях они делают это для того, чтобы казаться уязвимыми. Например, они могут разглагольствовать о том, что кто-то плохо с ними обращался, в то время как на самом деле имело место простое недопонимание. Хотя трудно определить, когда они лгут, постарайтесь наблюдать за языком их тела и тоном, когда они произносят эти так называемые факты. 5. При уменьшении ваших проблем Жизненный опыт у всех разный, как и проблемы, с которыми каждый человек сталкивается. Когда кто-то пытается свести на нет ваш опыт, говоря что-то вроде «Вы думаете, это проблема?» А как насчет моего времени с этим? Или «Будь благодарен за свои проблемы, они ничто по сравнению с моими, обратите внимание на их намерения». Возможно, они влияют на ваши эмоции, заставляя вас чувствовать себя плохо за то, что вы поделились своими проблемами, в то время как на самом деле опыт каждого должен быть уважаем. 6. Газовое освещение – это вид эмоционального насилия, при котором человек пытается заставить другого сомневаться в своем восприятии действительности. Этот человек может заставить жертву усомниться в точности своих воспоминаний или даже в правильности своего хода мыслей. Например, когда вы рассказываете эмоциональную историю о том, как умер ваш любимый питомец, знакомый может прервать вас и сказать, что это событие незначительное, и вы не должны чувствовать себя так печально, как сейчас. Правда в том, что только вы знаете, что вы испытываете, и все ваши эмоции обоснованы. Седьмое. На другом конце спектра некоторые люди пытаются приукрасить все, что они говорят. Сладкоречивые люди будут пытаться повлиять на вас, чрезмерно хваля и нахваливая то, что вы делаете, говорите или даже думаете. Поначалу вы можете почувствовать себя польщенным, и это нормально – наслаждаться этим первым приливом счастья. Однако вам стоит насторожиться, если этот человек хвалит вас слишком часто. В каком-то смысле вы можете подсознательно снизить уровень самозащиты и слепо довериться этому человеку, который в дальнейшем может попытаться эмоционально манипулировать вами. А вы сталкивались с каким-либо из этих примеров? Манипуляторы могут заставить вас сомневаться в себе и заставить вас чувствовать, что ваши эмоции недействительны или нереальны. Однако после этого видео, надеюсь, вы будете лучше понимать намерения этих людей и сможете лучше защитить себя от них. Конечно, не все имеют намерение контролировать ваши эмоции. Вопрос в том, как часто они это делают и делают ли эти действия намеренно. Если вы или кто-то из ваших знакомых испытывает эмоциональное манипулирование в течение длительного времени, пожалуйста, не стесняйтесь обратиться за помощью к лицензированному специалисту. Помните, что данное видео носит образовательный характер и не предназначено для диагностики или лечения каких-либо заболеваний или ситуаций. Нашли ли вы это видео полезным?